А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прия. Давненько, когда многие из вас еще не играли в эту замечательную игру, в магазине Blizzard продавались замечательные косметические шапочки. При штучке. Мы их сейчас рассмотрим. Капюшон голодной тьмы. Красная шапка. Далее — корона вечной зимы. Ледяная шапочка. Такая вот. И Диадема Повелителя Огня. Рожки огненные. Красивые шапочки, хорошие для трансмога. И на текущий момент их можно получить вновь. Но можно ли их получить? Довольно-таки скоро вы узнаете ответ на этот вопрос. Данная акция, этот дар щедрости, Blizzard решила связать с Prime Gaming, с Амазоном. Нам нужно опираться на 14-й пункт с целью того, чтобы узнать ответ на ранее поставленный вопрос «Можем ли мы получить эти шапочки?» Давайте включу самый обычный гугловский переводчик и вы, в принципе, сами все прочитаете Ну и я прочитаю, окей «Будет ли мой контент доступен во всех регионах, в которых я играю?» Ну, под контентом подразумевается гифт, лут, бонусы, вот эти шапки После того, как вы активируете бонусы, он будет доступен во всех регионах, где доступна эта игра. Обратите внимание, что Prime Gaming недоступен в России, Китае, Индии и на территориях, на которые распространяется эмбарго. Ставочка. Таким образом, мы сами ответили на свой вопрос, опираясь на 14 пункт. Мы не можем получить эти шапочки, если наш Близзардовский аккаунт зарегистрирован на Россию. По факту это все. Также зритель мой рассказал довольно-таки интересную вещь, что он прорегивал на US-аккаунт, на EU-аккаунт, и все приходило сразу, то есть он и Prime Gaming себе подписку достал, и все нормально, но при прикреплении к ру сегменту к российской учетке, просто-напросто награда не приходила, хотя Prime Gaming активировался. Но видос не был бы видосом, если бы я полностью не рассказал, собственно, как получить эти шапочки, если вы, например, не из России. Все-таки видосы на YouTube смотрят, судя по моей статистике, люди не только из России. Получается... Летим выше по этой страничке И кликаем на Claim Now Собственно, получить сейчас Но для этого не забываем о том, что нужно еще и VPN включить Кликнув Claim Now Мы можем выбрать два варианта То есть, либо мы логинимся Либо мы регистрируемся для получения 30 бесплатных дней Кликаем Try Prime Регистрируемся Вписываем там Номер своего телефона с целью того, чтобы нам пришла смска, просто регистрируемся и просто активируем. Также, как я сказал ранее, эти короны будут выдаваться ежемесячно, и мой вам совет. опираемся на статейку замечательного сайта Noob Club. Тут имеется расписание всех-всех-всех этих шапок. Диадема Повелителя Огня будет выдаваться с 29 июня по 26 июля. Капюшон Голодной Тьмы с 27 июля по 23 августа. Корона вечной зимы с 24 августа по 20 сентября. Таким образом, с целью того, чтобы залутать все три шапки и не заплатить за продление этого прайм-гейминга, я просто-напросто рекомендую вам активировать бесплатные 30 дней 25 июля. Таким образом, вы захватываете все три шапки и вы их пролутаете. Если у вас все получится, замечательно. Но мы кушаем кактус и наслаждаемся. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, ссылочки закину также, ссылку на эту статью с а и, само собой, на gamingamazon.com.loot.wolf. До скорого!